Вот здесь я остановился, я вдвигаюсь на старт. Я решил не пользоваться камерой хранения, в Сочи тепло. Ой, блин. Короче, вот на этом месте я долбанулся, блин, обеими коленями в эту тропинку. Подскажу. Вот на этой дорожке я и долбанулся. Это вид сверху был, а я долбанулся, когда я по ней поднимался, где-то в середине. И не могу сказать, что это было особо приятно. Посмотрел я на свою коленку, посмотрел вокруг, подорожника не нашел. Поплевал, как в детстве, замазал людьми садины и поковылял дальше. Но ну, в принципе, расходился. Хотя, конечно, во время забега она о себе немного напомнила. И мне прям вот кажется, что именно из-за этого мой результат и хуже, чем я запланировал. Хотя, конечно, это все фигня. Надо было меньше болтать и быстрее бежать. Ну ладно, смотрите дальше. Вот я не один иду, еще два бегуна, но, кажется, нас что-то очень мало. С другой стороны, если нас всего трое, то мы поделим призовые места. Но, смотрю, я уже там на трассе столько народу выстроилась. блин, как бы нам вообще не быть последними в этой старте. Что они так рано делают на старте? Стараться надо. Нет, а что они на старте там так делают? Вот, кстати, это трибуна Формулы-1, трасса, по которой мы начнем забег. Разминается в обратную сторону. А, у них разминка. Да, вспомнил, там разминка 8.30. Для тех, кто не любит спать, рано встает. Мне горе. Мои новые друзья сказали мне раньше времени, что будет не та трасса, которую я уже изучил по карте, а три круга по 7 километров. А этого я очень не люблю. Сдается мне, что рекорд я могу и не поставить. Ну, свой личный имеется в виду. Три круга по 7 километров. А. Хорошо? Тяжковато. Некоторые говорят, хорошо. А посмотрим, может, действительно понравится нам. Типа считал первый, прошел, второй пошел, третий пошел, и все, победный финиш. Ну, посмотрим. Бегуны. Последние доходят. Это болельщики. болельщики. Как-то не видно ажиотажа. Но, как говорится в теории игр, чем меньше участников, тем выше шанс на победу. Доброе утро спасибо. спасибо а вы с нами нет вот я некоторые не люди работа, да некоторые люди специально работают в этот день чтобы не бегать 21 километр это такая хитрость народная На меня опять уже повеселее народу побольше у меня запищал аккумулятор про который я забыл длительные охранники меня остановили сказали секунду секунду давайте проверим что у вас там пищит в желтом, блин. Только я приспособился к тому, что в желтой футболке нигде не дают. И вырвал себе вот такой зеленовато-желтый цвет. Как оказывается, здесь все бегут, блин, в желтом. И мне не выделится. В Казани бежали в красном, в Питере в синем. Зайдем на экспо, посмотрим, что там и как. Все О, Посмотрим, как организована раздевалка. Такие спортсменки, такие... Спа. Светлана, любит Сочи, Светлана, откуда? Из Ростова. Из Ростова. А можно я как та ворона подержу вот эту штуку? Я уже знаю, зачем она нужна. Я тоже знаю. Вот так вот. Светлана, Ростова. Привет. Найдешь себя вот там, вот сзади. А, камера хранения по номерам То есть, в принципе, можно было Вот так организована камера хранения Ага Хитро Сдаем пакет, получаем веревочку, да? Получаем веревочку на руки Но некий симбиоз между Москвой И отсутствием камеры хранения Нас торопят на старт А я хочу зайти на экспо движемся к старту за зелеными этими самыми в общем я понял должна быть такая фишка в экипировке у тебя должен быть набор разных футболок и в зависимости от того какого цвета выдают футболку а, на забеге ты должен взять инверсную футболку то есть если на белой футболки, ты бежишь черный футбол если красные футболки ты бежишь зеленые футболки но если зеленый-красный, а синий, наверное, желтый-синим надо менять. Ну, вот как-то так. А сейчас надо уже выдвигаться, бежать. Мы входим в зону старта. На трибунах собираются зрители, кому-то будут хлопать. В общем, поскольку здесь Формулы 1 нет, будут смотреть, как бегают полумарафонцы. Финиш уже видно, хорошо. Уже легче. Не густо, но все равно хорошо. О, собаки нас приветствуют. Мы готовы сегодня продемонстрировать здоровые урожайки, все вместе, и болельщики, и спортсмены. Встретим друг друга сквольными и продолжительными есть еще несколько мгновений есть еще несколько мгновений я сейчас давайте его устроим устроим на самом деле спортивный флешмол, потому что его очень сложно сделать, его можно сделать care, только как game… oh, настоящая спортивная команда, дружная команда и все в желтую, надо было синюю говорил мне внутренний голос одевай еще раз руки, Готовы? Три, четыре. Руки. Выси, выси, выси, выси, выси. Отлично. Ну что же, дорогие вот друзья. Вот, нормальные девчонки в розовом бегут, в красном. На дым не было как-то так. Внимание! А сейчас я попрошу всех вместе. Гореть моя моей лысине второй раз. Ночью был гром, ливень, все текло, с утра были тучи. И я, короче, кепочку тут свою и не взял. Посмотрел на небо, солнца не видно. А тут хлобысь и вышла. А кепочка-то дома осталась. Эх, будем снимать вторую кожу. Может быть, мозгу будет легче дышать? Засуетился минута до старта. Минута до <связывание> Так, 5 километров, 5.55. Это видео вы можете сказать, передать привет. Передавай. Обществе, когда... Всем друзьям, кто псе, случилось. Я Отлично. Привет, я шел шел с нами. Я, я выбираю зарядку. Я, я выбираю выделяю. марафон. Я спорт.